Итак, продолжаем нашу теорию, касающуюся центра тяжести. Итак, мы здесь выписали формулу. Вот эта формула. Естественно, что чаще всего мы берем и описываем радиус-вектор не этой формулой, а при решении, особенно аналитическом, мы Проецируем этот вектор на оси координат. Соответственно, берем zc, если это x, y и z. И пользуемся вот этими тремя числами, координатами этого вектора. Ну, Они получаются очень просто. Я просто это векторное уравнение проецирую на оси координат. Например, если я его спроецирую на ось x, то я получу что? Значит, Вместо каждого вектора я беру просто координату. Вместо вектора rc координату вектора по оси x, то есть xc. Здесь сумма числа остаются такими же, числа не проецируются, а вместо вектора r и e я беру координату x e. и Внизу тоже числа, сумма модулей всех сил. Абсолютно аналогично дело происходит для y координаты, то есть это сумма f и e, y и e. делить на модуль равнодействующий и то же самое для zc. Теперь, частным случаем этой формулы существует формула, по которой мы вычисляем не центр параллельных сил, а центр сил тяжести. Фактически, что такое сила тяжести? Вот у нас имеется система материальных точек 1, 2, 3 и так далее, 4. И если мы рассматриваем силы тяжести, поле сил тяжести, то это система параллельных сил. Вот у нас сила P1, сила тяжести. Вот у нас сила P2, сила тяжести и так далее. И так далее. Вот у нас сила Pn, сила тяжести. Вот систему таких параллельных сил центром, точнее приложение равнодействующей вот такой системы сил тяжести точку С, называют центром тяжести и вычисляют по той же самой формуле только теперь вместо произвольных сил повторяю фигурируют модули каких сил сил тяжести р и здесь соответственно общий вес общая сила тяжести всей этой системы материальных точек итак это у нас центр Тяжести. Ну и, наконец, очень часто мы употребляем термин «центр масс». Что мы в этом случае имеем в виду? Ну, хотя бы то, что сила тяжести на разных планетах разная, а вот массу у всех тел одинаковые останутся. То есть, если в этих точках 1, 2, 3 приложены массы м 1 м 2 м 3 и так далее, МН то тогда сила тяжести, напоминаю, ее модуль будет просто равен чему P и будет равняться массой этой точки умножить на ускорение свободного падения на земле G, допустим, обозначим это. И, соответственно, если я подставлю в эти суммы, вот в эти и в эти, подставлю эти значения, то везде у нас и в числителе и в знаменателе будет общий знаменатель G, на который мы можем сократить и получить формулу для центра масс M I умножить на R и делить на общую массу системы и вот если у нас здесь вот эта сила тяжести мы получаем вот эту формулу для центра масс таким образом мы имеем в данном случае уже центр масс системы мн материальных точек м 1 m2 и так далее mn Естественно, что и эти два уравнения точно так же проецируются на оси с соответственными заменами вот этих коэффициентов и слагаемых. Теперь, в чем же разница трех случаев? Я напомню, у нас тело было составлено в первом случае из однородных стержней, то есть длины L1, L2, L3 и так далее... Оно может иметь и L4, и L5. Во втором случае у нас тело было составлено из плоских фигур с площадями S1, соответственно. S1, S2, S3. В третьем случае тело было составлено из каких-то пространственных фигур с объемами. В1, здесь вот какой-нибудь, не знаю, козырек тоже вот такой. Его объем, соответственно, В2. На этом козырьке построена какая-то пирамидка. Ее объем В3 и так далее, и так далее. Дело в том, что мы можем фактически... Здесь, пользуясь свойствами центров тяжести, мы можем написать, что здесь у нас система из N точек. У каждого стержня имеется свой центр тяжести. Мы можем считать, что вся масса размещена вот здесь. То есть у нас здесь точка с массой M1, здесь у нас точка с массой M2. Точно так же мы можем плоские фигуры помещать в их центр тяжести. И говорить, что здесь у нас система из, допустим, трех точек. Масс M1, M2 и M3. И то же самое касается естественно и объемных фигур. То есть мы заменяем все массы всех этих фигур. Мы заменяем, располагаем в центрах тяжести соответственных фигур. И говорим, что у нас система не из стержней или площадей или объемов. А просто система из M материальных точек. N материальных точек. M1, M2 и так далее. Смотря сколько их где. И фактически мы должны для вычисления в каждом из этих случаев применять вот эту формулу. Но поскольку мы чаще всего имеем дело с однородными телами, то эти формулы приобретают такой оттенок. Дело в том, что массу каждого стержня мы можем вычислить таким образом. Линейную плотность этого стержня и умножить на длину этого стержня. Здесь массу каждой площади мы можем вычислить следующим образом. Мы можем поверхностную плотность умножить на площадь каждой поверхности. И точно так же здесь мы массу каждой точки можем вычислить, каким образом объемную плотность, ну как раз-таки то, что мы привыкли, умножить на объем каждого объемного тела. Естественно, поскольку единицы измерения в левых частях всех трех равенств это у нас что, килограммы, а здесь у нас плотность линейная умножается на метр, здесь то же самое килограмм, но здесь у нас плотность уже поверхностная умножается на метр квадрат, потому что единица измерения площади метр квадрат, и здесь у нас килограмм, мы умножаем на объем, то есть на кубический метр. То есть мы понимаем, что линейная плотность у нас единица измерения будет являться что килограмм на метр. То есть она будет показывать, сколько килограмм в каждом метре конструкции. Соответственно, поверхностная плотность будет показывать, сколько килограмм у нас в каждом квадратном метре. Ну и объемная плотность у нас должна показывать, сколько килограмм у нас в каждом кубическом метре конструкции. Вот используя вот эти формулы, повторяю, мы можем общую формулу, то есть центр тяжести. Который вычисляется вот по такой формуле. M i умножить на и делить на общую массу. Мы можем очень просто заменить. Подставляю сюда вместо m i вот эту величину. И напоминаю, мы рассматриваем тела из однородных стержней. То есть, вот эта линейная плотность будет одинакова для всех тел. Соответственно, у нас и в числителе, и в знаменателе, где у нас тоже стоит сумма MI. У нас будет опять общий знаменатель, который мы можем вынести за скобку и сократить. Я формула приобретет для линейных, то есть для одномерного случая, для линейных тел, вот такую величину. Где здесь стоит общая длина всех конструкций. То же самое для плоских тел, двумерных. У нас вместо массы и будет вот это произведение. Этот множитель будет общим и в числителе, и в знаменателе. Мы можем его вынести и сократить. И у нас получится вот эта формула на общую площадь. Ну и соответственно для объемных тел у нас получится объем каждого тела умножить на радиус вектор точки приложения. Центр масс этого тела делить на общий объем. Напоминаю, что ri вот это ri в этих формулах это радиус вектор, вот выбранный какой-то системе отчета, это радиус вектор центра масс первого объема. Соответственно, это радиус вектор центра масс первой площади и так далее, и так далее. Это у нас R1, это что у нас? Радиус вектор центра масс первой длины. Ну что ж, вот эти формулы для нас и являются... Сейчас самыми удобными. Естественно, напоминаю, они же все потребляются в проекциях чаще всего. То есть Xc равняется, что сумма L и делить на L. То же самое здесь сумма Si Xi делить на общую площадь. И здесь сумма Ой, Xi делить на общий объем. Ну и аналогично для yc и zc координат. Вот теперь, освежив в памяти этот объем информации, давайте вернемся к решению задачи в следующем видеофрагменте.